наклеечка о, вой и прямо из интересного это титановый книжка го года коробка с подарком со стулочкой не упал блин ни разу не открывал капсула дорогая и нам выпадает купил пару ключей под конец ролика давай откроем почему нет Здорово, а вам заходит тема инвестиций в CSGO И мне это нравится, потому что я люблю снимать подобные ролики Сегодня я покажу, во что я инвестировал 800 тысяч рублей А именно, в какие скины Инвентарь мой примерно стоит 800к И в основном это наклейки, капсулы, кейсы и так далее Может быть, даже сегодня какую-нибудь капсулу дорогую с наклеечками мы с тобой откроем На моем канале были ролики обзор моего инвентаря И вам это реально зашло, за что вам огромное спасибо Но сегодня я хочу показать, именно во что можно инвестировать инвестировать, на мой взгляд. Прислушиваться ко мне не нужно, я не супер какой-то инвестор и вообще в Counter-Strike играю первый день. Но в то, что я верю, я вам скажу. Надеюсь, негатива много не будет, ибо это сугубо мое мнение. Вообще, на моем канале скоро выйдет отдельный ролик, во что можно вложиться по каждому определенному банку. То есть банк там условно 100 рублей, 1000 и 100 тысяч. Будет такой ролик, но сегодня расскажу именно в чем я уверен на процентов 80. Ну и сделаем так, обзор тряп в, в Counter-Strike, еще и капсулу откроем. Также напоминаю, что скоро Новый год, и, и я хочу сделать прокачку подписчика на Dragon Lord То есть закинуть подписчику 50-70 тысяч рублей И попробовать выйти на каком-то сайте Dale Поэтому, ребят, скоро такой крутой ролик Поддерживайте сейчас видос лайками Чтобы больше подписок набралось на канале И реально больше народу увидела этот шедевр Я желаю вам приятного просмотра Надеюсь видос понравится Погнали!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 Баланс, Ссылочка в прикрепе, там же промик на колесо и деп. Ведропу спасибо за поддержку ролика, а мы продолжаем. Я сразу сортирую по новизне и идем мы с тобой вниз. Просто в самый низ. Звания в кске нет, потому что я в нее не играю. Да, я снимаю КС, я не играю в Counter-Strike. И встречает нас здесь что? Нас тут встречает Дигл с двумя титановскими наклейками. Они не особо, кстати, дорогие. А, так я привык, что в стим наклейки показываются. Короче, это неинтересно. Просто прикольная кожа, не такой дорогой скин но тут классно покатывает наклейка а, на этом я внимание застрять не буду и вот пошло самое интересное во что вот да ролик будет называться во что инвестировал и по факту во что я инвестировал во что я советую инвестировать так это капсул то есть абсолютно все старые капсулы 16 15 там, 14 год потому что они реально будут скоро очень дорого стоят. элементарно вот эти капсулы давайте посмотрим про это другой площадке. они по-моему в районе 3000 стоят их сейчас стоимость 800 рублей Я думал короче капсулы стоят 800 рублей на Естественно, они больше не производятся Counter-Strike, и они, на мой взгляд, будут дорожать. Идем дальше. Дальше это наклеечка ой В принципе, это очень крутая наклейка, в которую стоит вложиться. Но ну, она стоит безумных денег. Сейчас на экране где-то вылезет прай за нее по стиму. Ну, то есть 50 плюс тысяч за эту наклейку вам придется отдать. Такая наклейка у меня была. Я ее продал, когда она стоила еще, знаешь, Алды вспомнит, Тысяч, по 10, может, даже 5. Ну, типа, не очень дорогая была. А мне подписчик подарил вот такой коллаж давным-давно. Красный по-моему, он красный глянец или э, красный, красный ламинат. Блин, стыдно не знаю, знаю название скинов. Но, в общем, на этом калаше была вот такая наклейка. Он до сих пор у меня лежит, но не хочу я покупать наклейку за 50 плюс тысяч, поэтому она есть хотя бы на калаше. Она, соответственно, также растет в цене. Ну, вместе с этим калашом. Едем дальше. Это вот такие капсулы с автографами. Они не сказать, что дорогие, и прям топить, инвестировать в них я не советую. Ну, просто показываю, опять же, что есть. Из реально крутого есть вот такая металлическая наклейка 2017 -го года, которая стоит бабок. И прямо из интересного. Это Титан металлическая 15-го года Наклейки вообще это, это Штука такая, которую достаточно сложно продать Но популярные наклейки а Титан, Титан да, 15-го года металл продать попроще Чем какого-то девайса 17 -го года, девайс, боже вот Меня сейчас же, я считать не умею Ну короче да, Титан продать будет Изи, и если рассматривать инвестиции Ну уже что-то поинтереснее, то наклеечка Титан В принципе да, она, она блин дорожает а Также из интересного Экюлин 14 -го года Такая наклейка есть, но опять же Титан Она сейчас стоит, не соврать, 25 30 тысяч примерно. 15-й год 17 тысяч. Блин, а я цены, оказывается, не знаю А, ну да, нас тут стоило 40 тысяч я застрял в июне, блин, призывал всех Инвестировать, и она дешевеет, но в любом случае Рано или поздно она вверх стрельнет Хотя, опять же, есть долгий разговор О новом движке, который должен В теории появиться в КС, -ке. опять же, будет отдельный Ролик под всю эту тему, мне кажется Сейчас, с одной стороны, не самое лучшее время В КС инвестировать, с другой, может и лучше Ну, типа, будет отдельный разговорный ролик Я сейчас это задрагивать не буду, расскажу именно про то Что, на мой взгляд, подорожает. Дальше iBuyPower голографическая, естественно то, что наклейка, которая ходовая, которая, блин, ну вырастет в цене, и это дефолт. Ну, типа, я в это верю. Повторюсь, я не эксперт, но, на мой взгляд, так оно и будет. Она стоила 24 тысячи, сейчас она подешевела. О чем? Я спрашивается говорю. Но, в теории, стейльно она также должна, потому что капсулу ты больше ниоткуда не возьмешь. А, идем дальше. Естественно, капсула с автографами, но это не очень интересно. Вы, в принципе, сами все это можете увидеть. Голографическая ВП-шка 2014 -го года кельна тоже стоит денег. Я также сейчас покажу цену. Я надеюсь, вообще вам видно торговую площадку ну, скорее всего да она стоит уже uh, 1000 рублей почему так дешево потому что она опять же блин подешевела ну вот вот так вот неспокойное время бля. почему все мои инвестиции горят я давно не смотрел, кстати цены дальше вот из интересного это ESL 14 -го года Коло огнем и здесь уже реально очень крутой контейнер я в конце или давай да мы его откроем он вот он стоит по-моему трешку или пятерку на момент когда опять же я смотрел цены сейчас его цена э, за один контейнер 800 и этот контейнер Контейнер также должен дрожать в цене, потому что, ну, ты их нигде больше не возьмешь. И у меня этих контейнеров, вот, ну, пожалуйста, да, давай, да, мы с тобой один откроем, но чуть-чуть попозже это сделаем, я не хочу делать, потому что, ну, типа, самое прикольное, что отсюда может выпасть, ну, титан голографическая, конечно же, да, в принципе, по-моему... Uh, вот эта красненькая, ну, блин, она не особо дорогая Я вот по прайсам тут не знаю Знаю, что вот этот типа, косарь-косарь-косарь Самая прикольная голографическая Титана 2014 -го года На может быть, голографическая стоит денег Но, честно, не знаю Знаю, что голографическая Титановская стоит денег Капсулы вот эти, это крутая тема Если рассматривать, куда инвестировать Типа, 2800 сейчас не так много Стоит закупать, определенно да А вот такие наклеечки 2014 -го года уйбуй и пуры Косарь рублей, наклейка ваша Ну, тоже, прикинь, наклейка 2014, -го, блин, года Если Surus 2, все таки КСКО, она Поднимет в онлайне, просто вопрос, как долго Онлайн продержится, ну естественно Пойдут новые инвесторы в Counter-Strike И так далее, спроса на скины будет больше Короче, это наклейка, это крутая тема, да и в принципе Все наклейки 14 -го года, на мой взгляд, тема крутая Повторюсь, не нужно ко мне прислушиваться Я говорю свое мнение Дальше из интересного Ну, естественно, наклейки я люблю Коробка с подарком, я вообще не знаю Почему я это купил, контейнер 8 Тиража, но я почему-то думал на тот момент, что Типа нифига себе, коробка 8 Тиража сейчас стоит 200 Девяносто рублей И она особо не поднималась Я не знаю, типа, что это и почему это у меня лежит Ну, значит, так надо Естественно, все сувенирные наборы Они также будут взлетать они у меня также, блин есть. А, что в этом контейнере, кстати, я даже не знаю. А, ше МК Шедевр. Прикольно. А, этот контейнер стоит не так дорого, как, а, конечно же, Тула-наклейка, которая также в моем инвентаре есть. Он стоит 2300 рублей. В принципе, тоже не дурный. Он... Ну, также можно его закупить. То есть, если мы говорим о капсулах, о сувенирных коробках, вообще можно рассматривать наверное все, что угодно. Но, опять же, здесь а, такой культовый ски скин, как МК Шедевр. То есть, в теории, набор будет в... А, с, ну, на него будет спрос, короче, на этот набор, поэтому стоит присмотреться. Наклей на них внимание также заострять а, я не буду. Юспик. Юспик просто красивый с нами наклейками Мне, по-моему, также его подарили. А, дальше. Золотая наклейка. Блин, вот это... Вот это прикольная тема, но спрос на нее Насколько я знаю, не такой высокий. Типа, она реально стоит бабок. А, посмотрим на торговой площадке. Ну, вы помните, да, что в момент вот эти наклейки золотые семнадцатого года, они взлетели. И вот эта история сейчас стоит 39 тысяч. Я сам, прикинь, этого не знал. Там покупка за 39 козых была. Я не знал. Офигеть. Вот это прикольно. Ну, короче, золотые наклейки. Но я в это не особо верю, поэтому советовать не буду. Но типа, блин, она растет, значит, может и стоит. Дальше, естественно, капсула с такими же какими-то претендентами, в которых есть вот эта вот э, тула металлическая наклейка 18-го года. В чем ее прикол? В том, что она офигеть какая дорогая, потому что по-моему там ребята то ли, короче, их вроде бы как была дисквалификация их команды. Что-то такое. Я не буду утверждать. Я опять же не помню. И короче, наклейка эта поползла вверх в цене. Я в вложил денег. На тот момент она стоила 11 10 тысяч, сейчас она стоит 15. Подъем был до 38 кусков. Ну, то есть в принципе, блин, капсула вот эта вот прикольная, можно купить, потому что тут есть вот такая наклейка. А вот такая капсула уже стоит, сейчас посмотрим. Но она тоже дорогая, потому что там, опять же, есть дорогущий я на 4 тысячи рублей! Блин, прикинь! Помимо Тула, там еще есть интересные наклейки, но вот их цен я, к сожалению, не знаю. Ну, слушай, может быть, вот это торговая площадка, да, посмотрим. А, это 193 рубля. Этот контейнер Открывать не буду, видимо, самое интересное, что есть это вот. Ладно, у меня, кстати, металл. А, дальше, капсулы а, сообщества 1, по-моему, вторые есть, но это тоже, блин, одни из первых капсул с наклейками. В них также советую к ним присмотреться, потому что в цене они также ползут, ну, типа, 50-40 рублей, да, стоили. Теперь вот стоят 500 стоили, опять же, здесь подупали. И сейчас, наверное, все таки самое время закупать, потому что цены а, низкие. Когда выйдет сурзла, если он выйдет То скины а на какое-то время да, Могут, не должны, а могут в принципе Подорожать, там можно будет слить скины Сейчас хорошее время для того, чтобы закупить Дальше наклейки 18-го года Также золотые, но они 18-го И соответственно они дешевле Но денег своих они стоят 10 тысяч, прикол в том, что эти наклейки Офигенно держатся, но спрос на них Не сказать, что высокий Например, наклейка 18 Опять же года, 21 тысяча вот Я записываю ролик, да, во что инвестирую это сам нифига не знаю, ну вот смотри, у 10 сентября она была продана, то есть до этого 2 ноября спрос на них особо невысокий но он в принципе есть дальше кейсики, вообще крутая тема кейсики, а именно самых офигенных кейсов поговорим чуть позже, конечно кейсы вообще, блин, ну, ну прикольно, типа они сейчас не выпадают с кейске, насколько я знаю тот же самый спектр, гамма и так далее и тому подобное, они также дорожают, типа кейсы это естественно все знают, что можно э, их купить, то есть завести какую-нибудь левак и ну, покупать дофига кейсов, тема тоже прикольная блин, какой же это ролик получается, я говорю по факту не знаю о чем. Но я в начале ролика сказал. Мнение мое субъективное. Я человек не шарящий, рассказываю своими словами, как могу. А дальше капсулы также с автографами. Они, по-моему, вот они, по-моему, такие дорогие, но я их не помню. То ли закупил, то ли выбил. И короче, вот они у меня лежат. Стоят они 1700. Из интересного я не знаю, что там интересно, потому что об этих капсулах вообще ничего не знаю. Серьезно, можно зайти посмотреть. Ну, типа вот такие там наклеечки, которые, я думаю, также в абок стоят. Есть вот такой контейнер. Ну, тут золотых наклеек, по-моему нет. Да, тут опять же нет золотых наклеек. Вот здесь э, металл э, золотых наклеек также нет. Но... А есть же капсулы, где в теории должны быть золотые наклейки. Правильно? Правильно. Но мне их нет, наверное. а Дальше... ли Вот, а, о кейсах мы говорили. Самое крутое, во что я прям всей душой и всем сердцем верю, и, а, летние кейсы. Я, кстати, вот в это время начал играть в кейсы, эти кейсы выходили. Это такая ностальгия! Офигеть! Короче, вот эти летние коробки 14 -го года года, зимние коробки 13 -го. второй тираж, первый Winter Offensive, конечно, кейс браво и они Реально офигенно растут, то есть вот эти летние Ну, если с Counter-Strike все будет Более или менее, через года два он так Стрельнет, если Counter-Strike Будет держаться на плаву, опять же Смотри, вот здесь он, да, стоил 15 рублей, понятно, он, короче, растет И причем я предполагаю Что эти коробки должны реально стрельнуть Потому что их больше нигде не взять Counter-Strike их не штампует И тема достаточно крутая Зимние коробки стоят, соответственно, немного больше Ну, короче, тема прикольная Дальше, естественно, оружейные кейсы второго, третьего первого тиража. Особо редкий предмет, открывать его не будем. По цене там тоже все интересно и неоднозначно. То есть, цена там действительно прикольно 500 рублей. Блин, но ну это реально вкусно. То, что можно купить, и я думаю, это офигенное вложение. Winter Offensive. Тоже крутой кейс. Там, причем, еще и скины вкусные лежат. То есть, он тоже стоит бабок, и к этому также можно присмотреться. Ну, то есть, сейчас 300 рублей. Вопрос, что будет через 2 года, если что-то будет. Так, Winter Offensive мы смотрели. Ну, то есть, блин, там m можно выбить Авапу красную линию И здесь можете своими глазами посмотреть Насколько я верю в эти Винтер Offensive кейсы Далее капсулы с автографами, также металлическими ну, типа, все капсулы, это, это я уже говорил, что я любитель капсул. Дальше, здесь наклейки, ну, по-моему, там какой-то миндзефсом был, то ли он ушел, то ли что, особо не смотрю, за этим всем не наблюдаю, но, короче, был сигнал, как это принято говорить, и я такой, why not, почему нет, короче, решил купить Зевсовские наклейки, как только они вышли. По итогу сейчас чуть-чуть, но они подорожали. Опять же, металлические, ну, на что хватило денег? На тот момент PUBG, короче, закрыл трейд, я все продал, и вот на оставшиеся деньги... Решил что-то закупить. Хотя, подожди, нет, PUBG закрыл трейд. У меня остались какие-то скины. Короче, они лежали, да, я их продавал, и типа, вот закупал м -м, всякие разные скины с кс -ки. Кстати, он то, эта наклеечка тоже смотрится не выросла. Ну, приятно. Но к сожалению, вот такая металлическая одна. А, и вот такие, опять же, 15 -го года Зевс-наклейки также у меня имеются. Они стоят всего лишь 100 рублей, ну это наклейки, поэтому они также должны потом в цене немножечко бустануться. Далее, из интересного, это самые дешевые, на данный момент одни из самых дешевых наклеек, это мне подписчики скинули, вам огромное за это спасибо. А вот теперь э, из прикольного, а как, Gold Standard, э, не помню, то ли мне подарили, блин, вот я реально не помню, то ли я где-то на сайте выбил, короче, не стал продавать, потому что наклейка, во-первых, а во-вторых, ну, типа, ну, есть синий, его достаточно много, и... конечно, он этот синий цвет не преобладает на калаше Поэтому в цене сильно калаш не прибавил Поэтому В принципе, обычно калаш не хочу просто продавать Просто у меня лежит Далее, 19 год, вот такие саунирные наборчики Также решил закупить По цене я не знаю, но они вот вообще недорогие Они вот прям вообще недорогие К ним также можете присмотреться, офигеть Да, 500 рублей, 400, ну, короче, немного стоит Далее, пропуск зрителя Решил взять, пусть лежит А это я, по-моему, с хеллстор вообще стрелки вывел Я подобные приколы, короче, выводил Ну, типа, со временем он там тоже будет стоить денег, поэтому Почему нет? Я закупаю, короче, все Что в теории будет стоить денег, бля, как же это глупо Но, как-то так Но, опять же, я здесь большинство этимов не закупал где-то выбивал на рулетках, на сайтах с кейсами Выводил с рефа, короче, вот такая история Дальше, вот такая наклеечка, которая тоже денег -то стоит Она, по-моему, единственная, подешевела Офигенно, ну да, где-то я ее за 3000, по-моему, брал, сейчас она стоит 1000. Катовица, 19 -го года Фурия наклейка, why not? Это я просто купил, чтобы было Дальше, капсул с наклейками тоже прикольная тема. Тоже подорожает, по-моему, их также больше нельзя нигде приобрести. То есть в Кэске не продаются, в Counter-Strike их вроде бы не штампуют. Поэтому можно присмотреться, со временем также в цене вырастет. По, -по моей логике, все со временем в цене вырастет. А из прикольного пропуски на операцию «Расколотая сеть». Это из интересного. То есть вот это дело по пропускам «Авангард», конечно, немного разные вещи, но, тем не менее, пропуски в цене аналогично должны бустануться, я их закупил. Золотая шок с наклейка вывел с хеллстора, с тоже интересно, 500 рублей стоит, я думал, больше а Дальше, вот тут из прикольного голографическая Титан, голографическая Испортс По-моему, это в районе 5000 Будет офигенно, если я сейчас ошибусь 600 ну наклейка, соответственно, также будет дорожать На момент она стоила, здесь и 15000 она стоила, но вот я решил заходить. Кстати, сейчас реально вот, ну, посмотреть так самое время, если хочешь инвестировать, потому что скины в цене офигенно просели, которые даже у меня в инвентаре лежат. А здесь был момент, когда я думал, что агенты подорожают. И решил, короче, скупать агентов, но не так-то они подорожали. То есть там, не помню, белый агент как называется, но он подорожал. В остальном роста вообще не было. Не знаю, что будет с агентами, но вот этих агентов АВА я дофига на выводил. Также с ревки. И вот они у меня также лежат. 500 рублей сейчас стоят, но надеюсь когда-нибудь залетят. Я хотя в этом уже очень сильно сомневаюсь. Далее кейсики, кейсики, кейсики, опять же агенты а, и набор рентген. Набор рентген это вообще, знаешь, такая черная лошадка для меня, темная лошадка была. Я думал, что типа про этот набор все забудут и потом его сложно будет достать, а я такой опа, у меня есть набор рентген. Но всем как на него по барабану. Агенты об этом я уже показывал и рассказывал. Пропуск расколота сеть. еще один набор рентген. Дальше голографическая 2014 -го года наклейка DreamHack. Кстати, тоже прикольная тема. Тоже прикольная тема, и к дримхаковским наклейкам Ну, тоже присмотрите, если у вас есть деньги То есть она, видно, что она растет И это логично 14 тысяч она стоит Далее, сувенирные наборы, я их люблю И об этом я также говорил Вот это наклейка, то, что это баба. Вот они, браво кейс У меня их немного Короче, у меня была зависимость от казино И этих браво кейсов у меня было дофига я все продал, потому что нужно было на что-то играть Была реально лютейшая зависимость Не играть в казино Кейс открывать даже на сайтах Не так болезненно, как в казик играть Вот, дальше Опять это капсула опять золотая наклейка 2019 -го года, шок сбыл, здесь уже другая. Капсула, опять же, с наклейкой сообщества 2, здесь интересно, и это... но ну, я не хочу это открывать. Ну, вот это, не знаю почему, по-моему, только одна у меня такая капсула. Да, там есть корона, но она стоит 1000 рублей, и не хочу эту капсулу открывать. Вообще не хочу. Вот такую сегодня откроем, но вот эту капсулу не хочу. Браво, оружейный кейс, а... блин, вот он дорогой. Вот он дорогой, и в моменте он стоил, по-моему, 4 или даже 5. Да, так да, где-то 4000. То есть этот кейс офигенно поднялся. Вот, 4 он плюс-минус здесь стоил, но сейчас он, по-моему, Да нет, он, в принципе, нет-нет, держится. Тоже крутой кейс, если есть деньги, советую. Охотничий оружейный, ну, тоже крутая тема, Тут вулкан все-таки есть. Кейс легендарный. Вот этот агент подорожал. Если мне не изменяет память, он что-то взлетел в цене неплохо. Да, он взлетел, он стоит а, 200. Покупал я его где-то, ну, за... Сейчас вспомню, за 800 рублей где-то, короче, вот здесь. 800-600 рублей. Вот, поэтому этот агент взлетел, остальные как-то не особо. Далее, золотой кирпич. А, это мне дарили ютуберы, мы снимали ролик, еще одна наклейка. Закупил. Ну, как закупил, опять же, вывел с vtf скинца вот таких наборов. Ну, типа тут, я думаю, объяснять ничего не нужно. Это все-таки сувенирные наборы. И думаю, через два года там, опять же, будет интересный прайсик. Ф у меня почему-то все через два года. Набор нашивок, а, дальше... Дефолтные контейнера Это мне по... также скидывали ютуберы И из интересного здесь не сказать, чтобы что-то есть Ну типа Ориончик прикольная тема То есть старые скины Орион, Ягуар Ну где-то мне тоже кажется, что в цене они взлететь могут То есть все старое, на мой взгляд, может подорожать Как бы глупо это ни звучало, но это логично Кёльн 14 -го года наклеечка В остальном ничего интересного В принципе мы прошерстили почти весь мой инвентарь За исключением вот этих хранилищ Но на канале вышел отдельный ролик Сейчас где-то вон там Ой, вон там вылезет, короче, подсказка Поэтому Смотри, если интересно. Хотел открыть вот эту капсулу. В принципе, давай мы это и сделаем. Позерло, откроем. Блин, ну давай попробуем. Я хотел это сделать. Ой, со стулочки не упал. Поехали! Блин, ни разу не открывал. Капсула дорогая, и нам выпадает. Это дорого? А, это недорого. Это же недорого. Сколько нас? Я думал, хоть раз с counter что-то крутое выпадет. Не обидно. очень обидно. Она стоит, блин, 700 рублей Но такой наклейки у меня нет, пусть будет И давай напоследок, не знаю, может пару кейсиков откроем Ну что, друзья, купил пару ключей Под конец ролика, давай откроем, почему нет Ну, что-то поздно, она сегодня не работает Да и вообще она как-то давно не работает Но ну давай попробуем Блин, кейсики, это уже Как будто так и должно быть Авапа, статрек! Прикольно, прикольно, после полевых испытаний мне интересно, вот знаешь, сколько кейсов в CSGO открываю и, типа, ножей вообще не дропают. Ни красного, ни ножей. День авап. Как же это круто. Грёзы кошмары, три кейсика. Не, ну реально хочется хоть что-то красное. Типа, мне очень давно в Counter-Strike ничего дорогого не выпадало. Блин, а по-моему у меня со звуком проблемы сегодня. Ребят, я очень сильно извиняюсь. Я только сейчас увидел, что у меня вообще огромнейшая просто проблема со звуком была. И это жесть. Но я открыл уже капсулу за что-то 4К, по-моему. И типа кейсики мы открыли. Сделал обзор. Блин, я надеюсь, вы меня простите. Но реально, я вообще не видел, что есть такая проблема. А, сейчас как-то мне обидно, что ли. Еще я вот так выдал. Это жесть В общем, вот такой получился ролик Надеюсь, вам понравилось Простите, пожалуйста, что с голосом была беда Надеюсь, Егор все это исправит Егор, спроси, пожалуйста Это был Человек, всем спасибо Всем пока, до новых встреч